Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Факс 1 и какое прекрасное утро. Короче, у меня сегодня креатив выдали этот мэр, короче, я хочу обустроить мою хату. Тут у нас столбшке прикольненько, но сейчас мы будем обустраивать нашу хату. Все быстренько началось, так что давайте как, короче, э, вот тут у нас камень, э, и нам надо, ну сейчас не камень будет, а где вот этот кирпич такой, ну кирпичик да кирпич кирпич надо особенный именно кирпич ну такой э, ну короче вы наверное меня поняли Во, вот такой каменный кирпич моего его сейчас я обращаю внимание, что все так быстро происходит, потому что это такие происходит, на самом деле, очень быстро. Вот, и так, э, 97204, 9724, так, это получается, это так. Так, э, э, 4 на 90, что? На 97, на 97 и... Так, и вроде бы на два. Так, ой, что-то неправильно. Так, я что-то забылся, как это делается. А, две палочки тут вроде. Так, вот. О, да. Во, ну, как-то так. Прикольненько он выглядит. Солнышко, ребята. Прикольно. Так. А вот это, ну, вот это, как по-моему, Скай вот так и будет. Ночью-то красивее, такой кипичик, Прикольно. Но, для начала мы все убираем, все вещи, естественно. Убираем их. И, ну, выкидываем. они сейчас нам абсолютно не нужны, не понадобится ни капельки. А, ну, а сейчас что? Сейчас будем украшать. Так, чем мы сразу возьмем? А возьмем, кому, ребята? Сразу же компьютер, чтобы играть и а монтировать ролики для вас. Естественно, все для вас я буду делать это. Так, берем эту камеру. Камера нам не нужна, потом. Так, и э, вот это вот сюда. Короче, нам нужен какой-то стол. Столов тут много, но они ну, не красивые для этого, ну не подойдут. Поэтому я возьму как специально такой, на котором можно типа кататься так часть Сейчас я его найду-ка и вам покажу-ка, ребята. Так, э, где это? Вроде бы в офисе. Вот, вот он. Так, я думаю-ка, ну, вот тут вот компьютер поставить. А, стол, стол. Стол нам нужен такой специальный. Не, какой-то некрасивый. Нам надо очень красивый, чтобы был. Но я что-то тут не могу найти его. Сейчас я попробую-ка, ребятушки, тут его находить. Эм, не знаю что то я его реально найти не могу. Может, тут спальня? Я не понял. Я что то не могу найти реально. Или вот этот. Не, ну вот этот тоже можно. Но это пока что один на заметку такой. Это нам не надо. Это так. Спальня. Дальше. Так, а, а дальше вот этот вот. В кухне что то может такое. Ну, повесить там что то идет. Ладно, давайте-ка в офисе поставим вот такое. Красивое. Так, не выкидывай. Так, поставим его вот сюда. Вот так. Фу, красиво! И красный стучек. Так, мне кажется, надо нам еще продвинуть. Его вот сюда. А, а нам нет места. Ну тогда нет, нам надо чтобы. Ну, тогда я уже придумал, какую на заметку взять. Так, это... это вот сюда вот вроде бы оно где-то тут. Вот, вот, э, вот, вот, во, во. этот мы убираем, ставим вот так, так, так. Ну, а что? И потом компьютеры, так. Этот, ну, Майнкрафт, чтобы поиграть, вот так. И вот этот тут просто такой подел. И вот так. Ой, э, розовый? Я розовый не хочу. Я не девочка. Ладно, просто розовый мне не хочется. Я больше хочу красный. Вот красный. Э, ой. Я тут сломал немножко. Если что, это не я был. как-то так. А, нет, давайте-ка это вот тут вот будет. Во. Ну а ч ⁇ прикольненько. Потом вот тут и ставим. И все уже, ребята, можно вот так тут играть, вот так и играем. И все, Майнкрафт уже запустился, можно играть. Майнкрафт внутри Майнкрафта. О, ребят, кстати, я сниму ролик Майнкрафт внутри Майнкрафта. Прикольно. Что я буду в Майнкрафте. Прикольно. Так, а сюда ничего нельзя, значит, ложить. Ладно. Если нельзя ложить, то что можно еще сделать? Давайте-ка вот эти уберем. А потом, знаете, какие? Давайте-ка вот эти. На 5, 1, 5 и 1. Окей. Ага. Ага. Так, короче. 5 и тут 5. 5 пять и так и один, да? давайте так, о, да нет, как-то, ну некрасиво. Давайте на березу, давайте на березу, о, так-то получше. Еще давайте-ка вот это вот эти бревна, так и что тут они? Из 17. давайте-ка в их более темные, один. Это примерно вот так вот семнадцать и вот тут вот. 17. Ой, я что-то польчу. ребята. А мне больше так нравится. Ну, так, -с. прикольненько. Ой, прикольно. Прикольненько, мне нравится. Все шикарно. Так. -с. Ну, что, я уже могу так играть, и все, мне уже нравится. Давайте кровать, я же не буду на полу спать. Или где-то еще там. Надо кроватку такую красную давайте-ка. Вот так, вот, и тут спать. Давайте-ка э, сделаем эту, как её, лампу, ну такую. Просто посмотреть тогда лампы О, а давайте-ка сделаем гараж. Прикольно будет. Давайте вот тут-вот. О, вот тут, вот сзади. Так, а из чего? Мне кажется, лучше из бетона его делать. Бетон и какой? О, красный, прям подходит. И железный. Железо. Ой. Вот так железо и все. Вот так вот железо. И вот это мы убираем-ка. Вот так с чего? и вот так вот как-то так короче, вот так это ставим и потом ставим к вот сюда вот прикольно но тут понадобится немножко посетить Не, мне кажется лучше вот так вот такая высота сойдет Ну ночью а прикольненько небольшая такая уж давайте вот сюда потом вот, и примерно вот до сюда вот ночью ну, а так-то нормальненько такой небольшой будет у меня 251 и 14 251 и вроде бы там что 14 да вот так 14 это вот сюда вот. И примерно вот отсюда вот. Да, вот отсюда вот. так Ой, ну-ка, ну-ка. Тихо там, поменьше, поменьше. Вот до сюда вот. Мне просто большое не надо будет. А вот сюда вот железка. Вот как-то так. Потом это вот сюда вот так вот. И вот тут вот. Какая-то маленькая. Надо побольше. Побольше, по... намного побольше. Так, -с. Примерно вот так вот. Даже еще надем продлить. Так, во. Мне нравится. Вот. И теперь мы ставим вот эту вот штуку вот сюда вот э, и вот сюда. Нет, вот, вот сюда вот, вот, да. Во. И потом делаем чик. Э, вот тут вот, вот, вот, чик. И пишем вот так. Вот и потом мы берем вот тут вот, э, вот это ломаем, а не вот тут это, это ставим э, и вот это тоже э, ставим то что я сломал. Вот как-то так и это потом вот сюда вот ставим вот сюда вот так потом это вот тут вот та, вот так это прописано. Ну, слушайте мне нравится нравится прикольно. Не, ну красный э, значит опасный. Ну красный это красивый цвет такой. На самом деле. Но красный зато цвет э, один напоминаю который надо подписываться на канал, ребята. Спускайтесь под руки и подписывайтесь на канал. Так, а давайте мы тут посмотрим дверь. Во, вот тут. тут вот тут вот так. И давайте обычно такие деревянные. Ну а какие же еще? Ну, не железные. Железный вот так. Нажимаешь там и дальше. Вс. Потом, давайте-ка вот тут вот так вот, вот, вот. И сет сет сет и на. Ой, опять. Вот, деревянный так. Деревянный, короче, у нас будет он. Во! Потом мы вот так. Ставим и вот сюда. Вот. вот так. И потом нам нужен факел, факел, факел, факел, факел. факел. Вот так. И потом мы берем это ставим вот сюда. Не понял, а куда можно поставить? Ну тогда вот сюда. Сюда. Сюда. И вот сюда. Ну и вот тут вот тоже. Как-то так. И вот тут вот. Ну как-то так. Прикольно. И вот сюда. Ну как-то короче так получится. Должно. И дальше мы должны себе машину выбрать. Ладно, давайте-ка выберем просто машину какую-то. Обычную такую, ну, не обязательно крутую. Какую-то машинку там. Так, я хочу такой мини. О, а это что за мопед? Мопед какой-то? Не понял. Да колеса какие-то. Мне колеса не нужны. Реально тут колеса. Мне колеса там не нужны. Вот эти. Тоже плюс. Я не понял. Тут баг какой-то, ребята, произошел Реально. тут у нас баг происходит. Ой. Это что, ребята? Ребята, это что за мини-попед? Как я на нем кататься вообще буду? Ладно. Я не знаю, что... Ну, баги в Майнкрафте, походу. Заломали Майнкрафт. Ладно, это просто баг какой-то, как по-моему. Так, тут... А вот, вот она. Вот эта вот штука вот тут вот будет. Вот, возьму-ка мой мопед. Так, куда вот этот мопед. И посмотрите, я его держу прям. Реально, я его просто держу. Ладно, и его оставим вот сюда. Во, и потом тут. Угу. ну вроде все нормально с ним. Да, как-то. А это, ребят, смотрите. Я и на чем не сижу, мопед чисто. А где эта невидимая штука? Ладно, ребята, баги происходят без машины, короче, будем сегодня. Потом я как-то поставлю. Не знаю, сильно баг какой-то произошел. Баганул Майнкрафт у меня. Реально, баганул. Просто баганул. Баг. Так. Ну-ка, мэр тут. Сейчас постучим. Так. Никого нету. Мы пойдем, идем, идем. Просто я ему хотел кое-что сказать. Ну ладно, потом. Просто хотел спросить, что за баги, почему я вот тут сталю, а она не ставится. Это странно. Так что давайте-ка. Дальше что-то тут надо украсить. Это красиво. Давайте охрану поставим. Ну а что, охрану, честно, мне... Да, нет, мне не надо охрану. Потом еще платить. Ну, не знаю, я не хочу охрану себе. Да зачем? О, давайте-ка вот тут спальню. Так, спальня. И что тут у нас есть? нет ничего. О, свеча, О, Пожду, что-то будет. О, ребята, давайте-ка вот этот вот хлам уберем. Факел, который мне не нужны. Вот так вот. И поставим вот это. Вот, а что? Прикольно. Ключ. А, а не? А я выключу даже не могу. Странно. Я думаю, ну, я могу включить. Ну, выключить, точнее. Так, тут места не хватает. Не понял, тут места не хватает. Ладно. Если места нету, может тут? А нет. А может тут камеру поставить? чисто? я так снимаю с вебкой. Да нет, когда не пойдет мне кажется. Ладно. По-моему, только тут будет один и все. А дальше, дальше, дальше нам еще что-то надо будет поставить. Только что? Ладно, давайте-ка еще что-то по да поставим сюда. Не, ну а чё? Я могу уже тут спать, сейчас записывать. Но мне уже нужна мини-кухня. Такая кухонька. Ну, просто что-то там взять похавать. Микроволновка. Ладно, возьмем холодоз. И куда? Вот тут вот? Не, мне кажется, так не пойдет. Будет холодно, я сплю. Вот сюда вот. Там мы уберем. Вот, что тут что-то будет у меня. Ну, надо еще что-то да, поставить такое. Столы тут всякие. О, тут офис. Тут должно быть что-то интересное, как по-моему. О, часики, часики поставим. Часики мы поставим. Потом попугай тут. А, ну, тогда часики вот сюда вот. Вот так-то лежу-ка, если вот тут поворачиваюсь, так-то и все. Нет, слушайте, ребят, я уже могу вот лежать, смотри, такое в окошко, такое, э, что-то там происходит, и делать видосики, так-то. Ну, а что, прикольно, как, по-моему. Так, как-то уже затемнело. Я, я, а я вылезть не могу. Ну, уже темнеет так то вечер, что я думаю, как уже надо заканчивать этот видос. Мэр еще не пришел, нет. Ладно, ребят, я буду уже заканчивать это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, меня зовут файкс Один. Ну и всем пока, ребята!